После регистрации, когда оплатили все, повторно заходите в свой бэк-офис под логином, паролем, ставите галочку, и здесь нужно ознакомиться с информацией, поставить розпись, что вы прочитали, и нажимаете «Save». Закрываем. Это все после регистрации. Вот мы зашли в кабинет. Здесь тоже ознакомились и прочитали ознакомились и прочитали, продолжить, ставим галочку, ознакомились и прочитали, ознакомились и прочитали. Хорошо, Гай, ну ничего, заплатят 30, за, если полны решимости, так что 30 один раз в жизни заплатить. И прочитали. Первые настройки, что нужно сделать после регистрации, когда зашли вы в свой кабинет, нажимаем на имя, фамилия и... Настройки идем. Здесь нам в настройках нужно поставить размещение, куда мы хотим человека разместить. Здесь стоит у нас баланс. Мы нажимаем «Edit», например, ставим влево. И чтобы не ошибиться, я э, всегда ставлю э, хранилище «Сохранить». Потом можно вручную этот Перед, перед тем, как человека мы э, размещаем, мы заполняем анкету, оплачиваем, но перед этим обязательно нужно выбрать сторону, куда вы хотите ее разместить. Например, первого человека мы ставим в левую сторону, сохранить. И плюс еще у нас хранилище стоит, чтобы разместить вручную. Второй момент, э, вывод денежных средств нам сразу нужно поставить, что мы будем вводить деньги в баллы, ставим 100%. Первые заработанные деньги пусть идут в баллы. Например, вы заработаете 20 долларов, там 30, 40, 50. Вы можете их всегда вывести, купить для себя продукт, купить еж... на ежемесячную активность, либо клиента создать и перевести клиенту, либо зарегистрировать партнера. И баллы приходят вот с пятницы по пятницу. Все, что вы заработали, деньги приходят сюда в субботу в баллы. И пусть стоит 100% баллов. Когда вы заработаете там 1000-2000 долларов, тогда можете уже зайти сюда, эдит, и выбрать на карту, и выбрать, какую сумму там вы хотите, например, 1000 долларов на карту вывести. Либо вы можете поставить баллы в процентном соотношении, например, 50% вы хотите, чтобы осталось у вас, на балансовом счету 50% на карту. Но в самом начале мы ставим 100% вывод в баллы, пусть они идут. Все, вот эти первые настройки. Где еще можно посмотреть, где ваша реферальная ссылка? Вот. Магазин-шоп. Это ваш магазин внутренний. Вы покупаете продукт, выберите страну, можете посмотреть цену товара в каждой стране. Например, давайте вот... Возьмем, какую сторону возьмем мы. Кипра. Язык можете выбрать: русский, английский, испанский, французский. Вот. И вот магазин. Это ваш магазин, где вы можете покупать продукции со скидкой, смотреть вот акции. Здесь распродажи, какие есть. Кепку купить, если у вас нету. И вот кнопка enrollment. По этой кнопочке. Вы нажимаете на нее, и можно зарегистрировать нового партнера, вот стать лайфченджером, либо привилегированного клиента, человек, который покупает просто продукты для себя. И нажимаете «Узнать больше». Вот эту ссылку сохраните, и это будет вот вверху синим. Я выделил ваша реферальная ссылка для регистрации новых партнеров и клиентов.